Уважаемые лидеры, дорогие партнеры Корпорации ФОХО, здравствуйте. Меня зовут Ляуша и я рад приветствовать вас из Джухай в Китае. Я представляю Международный бизнес колледж корпорации Фохоу. 那么因为有很多的一些新朋友我在开课之前先做一个简单的自我介绍我的中国的名字叫廖宿生之前是一位中医的医生 那么从2017年开始 补宜凤凰公司 в 2017 году я присоединился к корпорации ФОХОУ. За эти несколько лет я достиг больших достижений и значительно увеличил свой опыт. Поэтому я очень благодарен корпорации ФОХОУ за возможность развития на этой платформе. 所以呢，我们的余飞先生呢，带领着他的管理团队，就不断的在探索，就研就研发出来了。现在目前在市场上推广的叫“凤凰经络通养生仪”。Разработанный прибор, который называется Bioenergymasажор Фохо.那么这个仪器的推出呢，被堪称为是二十一世纪健康的一种伟大的革命。И данный прибор является революционным прибором в направлении поддержания здоровья. 那么它呢，继续跟我们的三大养生学术相结合在一起，并且呢，能够让我们口服的产品呢，能够体现出更好的一些效果，并且能够达到事半功倍的效果。Он хорошо согласуется с направлениями yanshen, психологии, yanshen поведения, yanshen питания, и вместе с этим он усиливает действие пиаррарной продукции, которую мы принимаем. 那么这个经浏通养生仪到底是一个怎么样的一个仪器呢? 接下来就是需要我跟大家一起来共同来详细的阐述。И далее мы с вами поговорим более развернуто о биоэнергомассажере, о том, что это за прибор, и какие основные принципы его действия. 那么这个仪器到底能够我们带来什么样的帮助? 这就是我今天要跟各位分享的主题. Каким образом данный прибор может помочь нам? Это основная тема нашей сегодняшней встречи. 那么，在分享之前，我们还是来一起来共同来讲一讲人为什么会得病，人产生疾病跟衰老它的主要的根源在哪里？Но перед тем как мы перейдем к презентации прибора, хочу с вами поговорить о том, какие существуют причины старения и какие существуют причины возникновения заболеваний, какие между ними связи? 比如说，在我们身边可能会碰到很多这样的人，或者是你也可能有这种现象。比如说，我们讲的第一点。 у людей в вашем окружении или же у вас могут появляться следующие ощущения и симптомы uh, например uh, с пересечением определенной возрастной отметки постепенно начинают выпадать волосы проявляется пожелтение потускнение кожи 当你到了一定的年龄的时候，你可能脸上会长出各种的斑，脸上会长出各种的皱纹，以及你脸上会出现明显的一些衰老的一些表现。при достижении определенного возраста начинают появляться морщины, начинают появляться пигментные пятна на коже лица и в целом проявляются различные моменты активного старения. 还有一些人会表现出莫名其妙的，会感觉到容易疲劳。 а также очень часто появляются необъяснимые головокружения, головные боли, ухудшается качество сна, снижается память. У многих с возрастом появляется ощущение хронической усталости, боли в пояснице и слабость в ногах. 我刚才讲的这些现象，你去对照一下你自己。如果说你感觉到你有所讲的一些问题，或者说你也有出现这种同样的一些现象的朋友，举一下手，我看一看。Если вам знакомы подобные симптомы и вы ощущаете их, пожалуйста, дайте обратную связь, поднимите руку。哇，你看，好多的朋友都举了举手，说明可能跟我一样，也有出现同样类似的一些问题。那么到底这些问题它的根源所在于哪里呢？ Вижу, огромное число людей подняли руки, uh, у вас, так же, как у меня, возникают подобные симптомы, о которых я сейчас говорил. А далее я предлагаю проанализировать, какие основные причины приводят к тому, что у человека с возрастом появляется подобная симптоматика. И uh, буквально предыдущая лекция была посвящена uh, традиционной китайской медицине, базовым знаниям и энергетическим каналам. 那么，这个主要的根源就在于我们身体的某些部位经络受阻碍了，气血运行不通畅而引起的。А самое причинное возникновение подобных симптомов является то, что с 呃, ухудшением активности энергетических каналов ухудшается циркуляция ци и крови, и у человека появляются локальные ощущения дискомфорта. 那出现了这些类似于这些问题的话，用我们现代医学可以讲是很难以治疗的。 и в современной медицине подобные состояния, uh, тяжело поддаются улучшению. для того чтобы воздействовать на проблему на уровне ее возникновения, лучше всего подходят средства традиционной китайской медицины. И Например, в традиционной китайской медицине есть классические способы воздействия, такие как иглоукалывание, массаж гуаша, туйна, вакуумная терапия. Я думаю, вы о них слышали. Более того, я думаю, что вы не только слышали об этих способах, но и проходили подобные процедуры, могли ощутить их действия на себе. 但是你也知道，用运用这些中医的治疗方式呢，它需要有非常专业的医生，并且呢，它是一定要在专业的医疗机构、医疗场所里面来进行。Поэтому я уверен в том, что вы также знаете, что данные процедуры должны выполняться профессиональными специалистами в специально отведенных для этого местах, в специальной клинике.这并不是我们所有的人，我们所有的普通的百姓，没有专业的一些知识的人是很难以做到。 это то, что действительно очень тяжело реализовать в формате повседневной жизни. Именно для того, чтобы люди могли с максимальной легкостью использовать эффекты от данных процедур, от данной терапии, научно-исследовательский институт корпорации ФОХОУ разработал биоэнергомассажер ФОХОУ. 那么这台仪器呢，从二零一八年开始呢，在全球的市场来进行推广，得到了我们所有的经销商伙伴跟消费者的高度的认可。данный прибор распространяется начиная с 2018 года и мы получили огромное количество обратной связи, огромное количество положительных отзывов о действии данного устройства. 那么这个仪器啊，这个仪器呢，到底它的原理在于哪里呢？ в чем принцип действия данного прибора? В первую очередь, это высокотехничная разработка, которая создана на основе принципов традиционной китайской медицины. Он сочетает в себе передовые достижения в биоинформатике, энергетике и неврологии. по Данный прибор используется комплексно с массажным гелем для тела корпорации FOHO или с массажным гелем для лица и тела и энергетическим бальзамом. При воздействии на биологически активные точки достигается очень быстрый, ощутимый эффект. ,呢 ,呢 Главным образом, данный прибор в максимально быстрые сроки очищает энергетические каналы, ускоряет локальное кровообращение, 能够呢补充迅速的补充我们细胞的这个能量，и в самые быстрые сроки восстанавливает энергетический баланс клеток，并且呢提高我们自身的这种治愈力的功能。более того данный прибор способствует улучшению естественной функции организма к восстановлению，并且呢能够做到健康美丽，在这个一台仪器上就可以完完全全的搞定。данный прибор позволяет нам не только поддерживать здоровье，но еще и достигать косметического эффекта。 所以呢，我们简单的把这个仪器呢有几大特点跟大家讲一下。поэтому сейчас очень коротко расскажу вам о нескольких основных особенностях данного прибора. 第一个，这个仪器是非常科学的，而且呢，我们这个产品呢获得了有关部门的一些认证，并且获得了一些专利技术。 в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что данный прибор был разработан с использованием высокотехничного научного подхода. Были получены патенты на ключевые технологии, а также патент на промышленный образец. Это целый ряд сертификатов соответствия качества, которые мы получили в различных регионах и странах. Например, это сертификаты, которые были получены в странах Евросоюза. 第二个，这个仪器呢，使用起来非常的安全。данный прибор является безопасным и это вторая его особенность。我们这个仪器啊，它是通过一种高科技的手段，把把这个电源从这个交流电转化为直流电，而且呢，对我们身体呢没有带来任何的伤害。благодаря высоконаучным и высокотехнологичным достижениям данный прибор преобразует переменный ток до токов, которые максимально приближены к биотокам организма по своим характеристикам. Вместе с этим данный прибор может питаться даже от портативного зарядного устройства, что делает его доступным к использованию в любое время, в любом месте. 物理, 物理调理, таким образом, хочу отметить ваше внимание о том, что данный прибор абсолютно безопасен и тот способ, который применяется, он естественный и эффективный. 并且它是, 呃, 非侵入性的, это не инвазивное воздействие на организм. Здесь идет воздействие на кожу и энергетические каналы. 所以, ну Поэтому мы называем использование данного прибора максимально экологичным, безопасным способом поддержания здоровья. Третья особенность прибора заключается в том, что у него очень широкий спектр действия. По статистике научно-исследовательского института данный прибор позволяет улучшить состояние при различных видах нарушений, а именно это более 100 разновидностей часто встречающихся нарушений, которые возникают в организме. Для здорового человека данный прибор станет очень хорошим средством для профилактики возникновения заболеваний. Человеку, находящемуся в человек, состоянии, данный прибор позволит вернуться в точку здоровья. Для людей, находящихся в болезненном состоянии, которые на протяжении всего времени принимают лекарственные медикаментозные средства, данный прибор позволит усилить эффект достигаемых от лекарственных средств и также ускорить процесс восстановления. 所以说，我们这个讲这个仪器呢，它是作用非常全面，不管是健康的人、亚健康的人，还是疾病的人，都完全可以使用。Потом мы говорим, что данный прибор обладает широким спектром действия и подходит людям в здоровом, предболезным и болезным состояниях. 第四个特点，这个仪器呢，操作起来非常的简单，不要你不一定要学过医的人，你就是普通的人，就通过这个仪器简单的教学以后，一到一到两个小时，你就可以完全。 Четвертая особенность данного прибора заключается в том, что он очень просто в использовании. Здесь не нужно иметь какой-то профессиональной медицинской подготовки для того, чтобы использовать его. Более того, данный прибор является очень компактным, и вы можете использовать его абсолютно в любое время, в любом месте. Можно брать его всегда с собой в любые поездки. Более того, сейчас прибор получил усовершенствование. Это прибор третьего поколения, и он оборудован функцией ультразвукового излучения. 那个超声波探头功能呢，作用在我们的皮肤的表面上，呃，进行保养的话，能让你面部的这个皮肤能够快速的减少皱纹，滋润我们的肌肤。Ультразвуковая насадка может использоваться в области кожи лица. Она значительно улучшает состояние кожи, увлажняет ее и устраняет морщины. 并且针对一些问题性的肌肤呢，都可以起到很好的帮助作用。Более того, достигается очень яркий эффект улучшения нарушений при проблемном типе кожи. И далее я продемонстрирую вам основные функции данного прибора. Итак, давайте посмотрим на основные в первую очередь хочу рассказать вам о функции ультразвукового излучения. Используется ультразвуковая насадка, которая воспроизводит ультразвуковую волну, которая по своим характеристикам отличается от медицинского ультразвука, который используется для лечения или же диагностики заболеваний. Мы в нашем приборе используем косметическую ультразвуковую волну. 对我们的细胞的共振频率达到可以达到百万次以上。А именно по своим характеристикам, по своему диапазону данная ультразвуковая волна достигает одного миллиона колебаний в секунду.并且呢，它可以对我们啊身身体里面的这个营养物质能够快速的进入细胞，把这个分分子呢从大分子变成小分子。 来演示一下这个水的这个雾化的功能。сейчас насадка включена и я продемонстрирую вам то как ультразвук уменьшает молекулы воды измельчает структуру воды до мелкодисперсного состояния. Вы можете видеть что ]看一看. обычные капли воды сразу же распыляются превращается практически в пар. 那比如说我们平时有些爱美的你是在日常使用这个化妆品的时候，你如果说要把化妆品里里面的一些 啊，这个有效物质从大分子变变成小分子，就能够促进它的吸收力。Таким образом, при использовании косметических средств для ухода за кожей данная функция градиента позволит уменьшить их дисперсность, что позволит, в свою очередь, с большей эффективностью достичь клеток и оказать более ощутимый эффект. 第二项功能，我们这个工作中的这个超声波探头作用在我们皮肤表面上以后呢，它可以对我们皮肤啊这个。 把它包裹起来, вместе с этим, ультразвук во время воздействия на поверхность кожи позволяет очищать поры. 所以呢, 它还可以技, поэтому 呃, данная насадка позволяет также улучшить процессы детоксикации. 我们大家都知道, во время приема душа или тогда, когда мы умываем лицо, мы используем гели для душа или специальные средства. И их основная задача заключается в том, что они помогают нам очищать поры нашей кожи от загрязнения. 比如 很难以在平时的洗脸当中可以洗干净的。И тогда, когда мы умываемся водой с применением обычных средств, очень тяжело очистить поры кожи на достаточной глубине. 还有一些，比如说使用美容化妆品，虽然你有卸妆，但是有一些残留物在沉积在毛孔里面，也还还难以把它去掉。 Особенно это актуально для женщин, которые используют декоративную косметику. Даже при использовании специальных средств для снятия макияжа, все равно остаются определенные остатки частиц косметики в глубоких слоях кожи. Но благодаря воздействию ультразаковой насадки можно достичь глубокого очищения пор. 好，接下来我们给大家做一下示范。我们这个杯里面呢是水，这个是我们的沐浴露跟洗手液。Dalechu predstavljat ovaj jedini eksperiment u butelki. U mnja obična voda. Suda dodajem ja nekoliko kapel mušiha. 我们在平时在沐浴的时候或者在洗手的时候，都会用这些洗手液来清清除我们身手手上或者身上毛孔里面的一些垃圾。 когда мы принимаем душ, мы используем гель для душа для того, чтобы очищать поры кожи от загрязнений. Обратите внимание, сейчас я смешал гель для душа с водой, и вода загрязнилась. Для того, чтобы вода очистилась и стала снова прозрачной, нужен длительный период времени. ]那么接下来大家看一看. 我这个是属于导入凝胶，我们把它滴在这个工作中的这个超声波探头的这个台面。Сейчас я наношу специальный проводящий гель для лица и тела на ультразвуковую насадку。这个是起到什么作用呢？它是一种介质，就可以通超声波探头里面产生的这个超声波，通过这个介质传导在在我们这个啊瓶子里面。 потому что для воздействия ультразвуковыми волнами обязательно нужен проводник. Здесь, пользуясь возможностью, хочу обратить ваше внимание на то, что использование ультразвуковой насадки возможно только с применением right проводящего геля для лица и тела. Запрещено воспольз... использовать насадку на, на сухой волне. Обратите внимание, буквально за несколько секунд вода очищается и становится прозрачной. Что демонстрирует эффективность ультразвуковых волн и демонстрирует то, каким образом они очищают наш организм. Третья особенность ультразвуковой волны заключается в том, что она активно активизирует клетки, что способствует улучшению способности организма к самовосстановлению. Всем известно, что в молодом возрасте когда человек находится в возрасте младенческом, даже точнее сказать, наши клетки находятся на пике своей активности. Но по мере взросления наши клетки снижают свою активность, некоторые из них переходят в дремлещее состояние. 我接下来跟大家做一个示范，这一个是我们平时喝的啤酒。И сейчас я хочу продемонстрировать следующий эксперимент. В руках у меня находится банка с пивом.那么大家知道，啤酒里面的还有非常丰富的氨基酸、各种矿物质、微量元素等多种维。矿物质。И также вам известно, что в пиве находится большое количество аминокислот, микро-макроэлементов.好，当我们这个啤酒刚倒在杯子里面，可以大家可以看得到，这个啤酒呢。 и мы можем проследить, что когда мы наливаем а, пиво в бокал, а, то про, происходит активное вспенивание, что говорит о высокой активности компонентов. Но буквально через небольшой период времени вы можете проследить, что активность данных компонентов снижается. А и, по аналогии предыдущего эксперимента, мы также наносим проводящий гель для лица и тела на насадку. И вы можете проследить, что тогда, когда мы начинаем воздействовать на бокал с пивом ультразвуковой насадкой, снова начинают происходить активные процессы в стакане, 这就是超声波作用在我们人人体的细胞以后，对我们细胞里面的水分来进行产生一种共振。Данный эксперимент направлен на то, чтобы продемонстрировать, каким образом ультразвуковая волна влияет на клетки и позволяет им активизироваться.所以同样也是讲，这个超声波探头作用在我们身体里面或者我们的皮肤的表面，就可以对我们身体里面的一些凋亡的细胞、沉睡的健康细胞，让它重新的活跃起来。 Таким образом, используя ультразвуковую насадку, мы способствуем активизации клеток нашей кожи. Мы можем активизировать даже те клетки, которые находятся в дремлющем состоянии. Поэтому одной из основных функций ультразвуковой насадки является ультразвуковое воздействие, которое направлено на активизацию клеток. 仪器呢，还可以针对我们这个手套来作用在我们身体的经络跟我们的穴位上。翻译我意思是各位，因此， наш прибор можно использовать с токопроводящими перчатками для воздействия на тело на энергетические каналы。如果说用这个手套作用在我们的经身体的经络、我们的穴位上，它的祛湿排毒的效果呢，你做一次相当于你在专业的这个美容院里面做十次的理疗按摩的效果。 один сеанс биоэнергорегуляции с использованием только проводящих перчаток по своей эффективности сопоставим с десятью классическими сеансами массажа. ,做了 ,做了 Также по своей ценности один сеанс биоэнергорегуляции можно сопоставить с 45-минутной процедурой лимфодренажа. 它对我们细胞的这个呃这个运动啊，它的运动呢，相当于你跑了六公里消耗的这种热量，可以起到很好的美容减肥的效果。Также при использовании биомаргемассажера происходит 呃, ускорение обменных процессов и идет активная затрата калорий, которая сопоставима по энергозатрате с пробежкой шести километров трусцой.所以呢，通过这个手导电的这种手套，作用在我们人人体的经经络上和穴位上呢。 就对我们的健康可以达到事半功倍的功能。Поэтому воздействие ультразвуковым устройством и только проводящими перчатками на энергетические каналы, на биологические активные точки позволяет достичь очень высокого эффекта по улучшению состояния организма. 那么关于这个仪器呢，我们啊这个主要的功能给大家介绍了，并且呢它作用的范围也非常的广泛，适合于任何的人群。 Таким образом, мы с вами поговорили о принципе работы прибора и также сказали о том, что спектр действия очень широкий. Данный прибор подходит практически всем категориям людей. 2018 Данный прибор продвигается в компании, начиная с 2018 года, и за этот период времени у нас появилось огромное количество результатов по улучшению состояния здоровья у людей, которые находились в предболезненном и даже болезненном состоянии. Достигаются очень яркие результаты по коррекции живота, по снижению веса. 比如说，真的有些头晕、头昏、睡眠质量不好的人，你做完以后，当天晚上你就会起到很明显的改变。Также значительно улучшаются симптоматические проявления при головокружении, головной боли, нарушение качества сна. Уже после первого сеанса, возвращаясь домой, человек лучше спит. 还有，比如说，我们用运用这个超声波探头在你的脸上来进行美容啊，来塑形。那么做完一次以后，你会去看感觉到你的脸部会出现明显的变化。 а также при воздействии ультразвуковой насадкой, применяя техники эстетической косметологии, уже после первого сеанса, вы можете отметить значительное улучшение состояния кожи. Также прослеживаются очень яркие эффекты при нарушениях подвижности в области шейного отдела позвоночника, поясницы или же плечевого сустава, уже после первого сеанса улучшается подвижность руки, человек начинает поднимать руку вверх, если ранее с этим были сложности, лучше сгибает спину в пояснице и многое другое. Но это то, о чем я сейчас вам говорю. На самом деле в нашем окружении у наших партнеров очень большое количество ярких результатов. И те, кто участвует в данном мероприятии сегодня впервые, для тех, кто только знакомится с компанией, вы можете поинтересоваться о результатах, которые есть у людей, которые вас пригласили на это мероприятие. Я уверен, что у них большое количество результатов, которыми они могут поделиться. <音><音> 我能, многие задаются вопросом, какие гарантии и поддержку я могу получить при приведении данного прибора? В первую очередь при привлечении биоэнергомассажера партнер получает VIP-статус. 获得了这个 VIP 会员的这个资格呢，你就可以享受我们合伙公司在全球八十多个国家销售的这些优质产品的代理权和经营权。Получая статус VIP партнера, перед вами открываются очень большие возможности по созданию и развитию собственного бизнеса в более чем 80 странах и регионах по всему миру. 第二个呢，拥有了这个仪器呢，首先你自己的家人、你自己的、你自己和你自己的家家人可以。 если в вашей семье появится данный прибор, вы сможете использовать его для себя, для своих близких, в любое время. И мы очень часто приводим такое сравнение, что тогда, когда в вашем доме появляется данный прибор, это подобно тому, как будто бы у вас появился свой семейный врач. Это подобно тому, как будто бы салон по поддержанию красоты переехал к вам на дом. Более того, приобретая прибор, вы присоединяетесь к компании, у вас появляется бизнес место, бизнес лицензия, и вы получите полнообъемную поддержку со стороны uh, административной команды компании, вместе с этим со стороны лидеров структур. Таким образом, 呃, приобретает данный прибор, у вас появляется возможность не только оздороваться, но еще и значительно увеличить свой доход. Например, в во всех регионах, где ведет свою деятельность наша компания, обязательно есть региональный филиал, обязательно есть в данном филиале региональные представительства, в которых вам в любое время могут оказать помощь со стороны административной части наши сотрудники или же лидеры, наставники по структуре, которые работают в этом регионе. 那么同时，你购买了这个仪器，还可以获得我们商学院很多一些知名的中医养生专家的一些教育培训。Более того, у вас появится уникальная возможность участвовать в различных семинарах и обучениях от лучших специалистов традиционной китайской медицине, которые работают в Международном бизнес-колледже компании.我们商学院的老师，我们专家呢，经常会在线上跟线线下来对我们市场呢教育方面来进行帮助。 Наши специалисты проводят регулярные обучающие мероприятия в формате онлайн и также вживую, в традиционном формате. На данный момент активно проводятся базовые BEM-семинары и, также и, семинары по обучению техникам продвинутого уровня. В дальнейшем также будут проводиться бэм-семинары высшего уровня. Поэтому, приобретая данный прибор, вы присоединяетесь к нашей семье. И здесь мы двигаемся в одном направлении и достигаем успеха вместе. 并且就相当于我们前面所讲的,就像我们前面有些凤凰大使一样,在这个凤凰事业上达到顶峰。所以我也真诚地希望我们今天到场的新朋友们能通过了解我们公司,了解我们这个金诺通仪器以后,都能够快速地成为我们的合作伙伴。 Поэтому я надеюсь, что путем данной лекции вы узнали больше о биоэнергомассажере, узнали больше о нашей компании и также надеюсь, что вы присоединитесь к нам, сможете развиваться вместе с нами.